У меня к вам вопрос, зачем вы любимый человек? Что тогда должно быть в основе любви? Давайте разбираться. В принципе, все богатство отношений можно свести к паре давать, получать. Так вот, если отношения нужны, что как можно больше дать конкретному человеку? Это и есть, в принципе, любовь. А если отношения для вас это способ. Побольше получить от него, то это типовой эгоизм. Все остальное это лирика и демагогия. Можете со мной поспорить. А теперь давайте вспомним наиболее распространенные фразы по теме влюбленности: Я не могу жить без тебя, я тебя люблю. А ты меня. Мне без тебя плохо ну и прочее безобразие. Что объединяет эти фразы? Знаете что? Стремление получить любимого в полное неограниченное пользование. То есть, столь часто и многовоспеваемое состояние влюбленности, по сути, является проявлением обыкновенного эгоизма. Если имеет какое-либо отношение к любви, то очень зародышен состоянии. Вот, кстати, почему на этапе влюбленности категорически не рекомендуется принимать решение о создании семьи. Ведь последствия такого решения предсказуемы. Союз. Двух эгоистов не может быть прочен по определению. И вот многие путают любовь к себе и эгоизм. А ведь это прямо противоположные в принципе вещи. Эгоист это человек, которому настолько не хватает любви к себе, что он тянет ее с других, всеми силами. Он душевно беден, поэтому и не может ничего дать другому обеден, а потому что сам себе ничего не дает. Да и ценить то, что получает от других, он не умеет. И в отличие от эгоиста, человек, по-настоящему любящий себя, он душевно богат и щедр. Потому что у него в душе есть много любви, которой он, которой он может поделиться. Давайте спросим, в чем проявляется любовь к себе? Знаменитый вопрос сейчас и популярный на интернете. Как в отношении с другими, она проявляется стремлением дать тепло, поддержку, веру в лучшее в себе, помощь во всех своих начинаниях, в раскрытии своей подлинной природы, своего потенциала, в похвале и в поощрении. Неудивительно, что человек, живущий с такой поддержкой внутри себя, оказывается достаточно силен и самодостаточный, чтобы искренне дарить любовь другому. В чем проявляется эгоизм по отношению к себе, вы можете спросить. Как и в отношениях с другими, в стремлении, я бы сказал, даже требования от себя, получить соответствие каким-то рекламным или, например, родительским идеалам, искусственным амбициям, бесконечных требованиях по отношению к себе, постоянным пилении себя, критике себя, ну и прочее. Понятно, что у человека, живущего такой войной внутри себя, с одной стороны, нет никаких душевных сил дарить любовь другому. А с другой стороны, для него любовь другого человека – это как спасательный круг. Хотя понятно ведь, что никакой круг извне не может заменить круга внутреннего. И потому может дать только очень временный эффект. Любовь – это стремление дать чтобы иметь душевные силы для подлинной любви другому, нужно сначала дать любовь себе. Ну а теперь я предлагаю вам одно упражнение на развитие любви к себе. Оно называется «Встреча с внутренним ребенком». Дело в том, что в душе у каждого из нас живет ребенок примерно пяти годков. Лет пять ему. И он абсолютно тот же, каким мы были в таком вот возрасте. Поэтому у кого-то он капризный и недисциплинированный. У кого-то он забитый в угол, чувствующий себя одиноким. У кого-то любимчик общества. У кого-то требующий все новых и новых игрушек. Ну и прочее. Кстати, например, очень часто в глазах агрессивных людей я вижу запуганных, забитых и нелюбимых детей. Так вот, суть упражнения – почувствуй ребенка в себе. Он всегда жил и продолжает жить внутри вас. Только вы раньше, возможно, этого в принципе не замечали. Какой он, этот ребенок? Что он чувствует? Может, ему не хватает вашей любви безусловий за просто так? За то, что он просто есть? За то, что он для вас самый родной и любимый? Прислушивайтесь ли вы к его желаниям? Как часто вы его называете, критикуете, требуете. Как ему живу, живется внутри вас? Теперь вы его родитель, вы, вы взрослая. И вы можете дать ему то, что ему не хватает, все то, что, возможно, ему не дали ваши родители, что поддержку, веру, тепло, любовь, безусловие и внимание к его желаниям. Поговорите с ним. Или еще лучше напишите ему письмо. Может быть, может быть, за что-то вы у него попросите еще и прощения? Может быть, о чем-то вы договоритесь? Очень важно не просто попросить у него прощения, но и услышать, почувствовать это прощение от него. За что решать вам? Чтобы почувствовать то, какой ваш внутренний ребенок, что он чувствует, просто перебирайте варианты состояния. Прислушивайте к себе, спрашивайте себя, чего не хватает вашему внутреннему ребенку для ощущения, что вы его любите. Какие у вашего внутреннего ребенка есть пожелания к вам? И как вы ему можете это все дать? С вами был Гарри Маркелов, который учит женщин становиться счастливее и хорошо сначала понимать себя, а потом окружающий их мир мужчин. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на один из моих видеоканалов. Желаю вам благополучия и до встречи в следующем видео.